Всем привет! На связи Кузнецов Никита, э, канал «Настольный теннис для всех». И сегодня хотелось бы поговорить о, о разминке. Да, э, э, разминки, особенно любители, не уделяя должного внимания, сразу приходят на тренировку, садятся, становятся за стол и начинают играть. Э, рекомендую проводить разминку, так как э, это поможет избежать получения каких-то микротравм, каких-то серьезных травм перед э, занятием настольный теннис, потому что э, какие бы слухи не ходили, но этот спорт очень э, травмоопасен э, из-за того, что происходят какие-то резкие, быстрые движения, смещения, перемещения. И также рекомендую э, людям, которые уже, э, как говорится, обзавелись какими-то там микротравмами, либо какими-то серьезными там э, недугами, э, акцентированно э, в, разминать э, все свои проблемные э, мышцы там сухожилия и так далее может быть там это рука спина там э, и так далее и так далее и сегодня э, хотелось бы показать э, ряд самых простых и э, минимально сложных упражнений э, при проведении разминки итак приступим Итак, начнем. Первое упражнение, конечно же, это бег. То есть э, здесь у меня пространство ограничено, э, но я бы рекомендовал вообще перед тренировкой там, пробежаться хотя бы километр два-три, э, чтобы немножко согреться. То есть выглядит где так вот. Легким небольшим темпом пробежку происходит. А далее я рекомендую начинать разминку снизу вверх, э, размять такими круговыми движениями голеностопы, потому что они постоянно находятся в движении, нагрузка у них большая, то есть такие движения минуты 3-4 хотя бы покрутить. Далее у нас идут колени, которые тоже можно такими круговыми движениями разминать, на колени у нас тоже идет большая нагрузка, согреваться можно, использовать какие-то мази, на коленники, кто-то использует, то есть все это надо применять. А далее а, я а, рекомендую а, перейти к разминке а, поясничного пояса, потому что тоже нагрузка движения все резкие, быстро. То есть а, такие вращательные движения я применяю при разминке. А также а, а, упражнение, так называемая мельница, она выполняется таким образом. То есть рука к ноге идет резко, не надо ничего выполнять. Все это постепенно для разогрева, чтобы не порвать каких-то мышц. То есть мы разминаем спину. Кто-то может еще добавить упражнения. Я уже повторяюсь, даю минимальный набор. Далее мы разминаем свои плечи. То есть движение вот такого плана могут быть в обратном направлении, в смешанном направлении. То есть мы разминаем свои плечи. Может быть это выглядит таким образом. Таким образом. Далее после разминки плеч я рекомендую перейти к локтям. То есть это вот такие упражнения. Кстати, боксер делают это упражнение. Оно очень полезно в обратную сторону. В эту, в обратную. Тоже минут 2-3-4. И... Все упражнения, когда вы делаете, рекомендую также немножко а, совершать прыжки, то есть это также дополнительная разминка и плюс при движении в теннисе это очень полезно. Также необходимо размять шею и в принципе на этом достаточно, а также а, будет очень полезно а, попрыгать на скакалке. Итак, я рассказал вам и показал о небольшом комплексе упражнений, которые необходимо выполнять перед игрой в настольный теннис, чтобы получить максимальное удовольствие и избежать каких-либо серьезных травм. Также для настольного тенниса очень полезна игра в баскетбол, потому что она развивает координацию. И в теннисе это немаловажный фактор, насколько вы координируете. Но и другие виды спорта, например, тоже плавание, будут вам очень полезны и не будут мешать заниматься э, любимым спортом. А на этом все. Подписываемся на мой канал. Если есть у кого-то какие-то вопросы, предложения, замечания, пишите, будем общаться, разбирать, э, улучшать какие-то методики. На этом все. Всем пока и хорошего дня. Увидимся.